Для данной организации нужен сильный лидер, и она действительно должна зарабатывать. А сегодняшняя ситуация, мне кажется, в премьер-лиге, она больше тратит, чем зарабатывает. Да, шаги определенные сделаны. Но очень сложно. Телевизионный пул. Те недовольны одними клубами, другие недовольны. То у нас собирается часть клубов, которые как бы про донецких, то у нас часть про, про днепропетровских. Приват-группа финансировала... Кривбас, Арсенал частично, Динамо-Киев и, и так далее. Но так как доказать это нельзя, значит это нормально. А в принципе это не нормально. Да, они между собой играют, но все равно хозяин по большому счету это один. Также можно и о других клубах сказать, те же Карпаты. Поэтому надо вообще пересмотреть систему, сесть и когда-то Сурки все время любил говорить, каждые 3-4 года, начнем с листа. Но только мы все время это чистолист всегда был чуть-чуть жирноватый. А надо все-таки переходить действительно с чистого листа и определяться с тем, что нам главнее. Не должно сегодня президент Сурки, значит, Динамо -Киев чемпион, завтра Ахметов, Шахтер чемпион. А у нас как-то оно вот, ну, что-то рядом получается. Поэтому должны для всех быть нормальные условия. Нужно действительно определить, для чего эти организации нужны. Для того, чтобы кто-то получал заработную плату или действительно развивать. Если развивать, то пока он развитие только в разговорах. Да, сами клубы непосредственно развиваются. Стадионы кто-то делает, кто-то детские школы. Но в целом мы сравниваем, что у нас играет Динамо Киев на Олимпийском, шахтер у себя, и берем мы Волонь Луцк, что асфальта даже нет. У них даже э -э, площади для тренера были э -э, хозяев по центру поля чтобы квартира с центрополем ему было удобно, а гостей перенесена в сторону. Поэтому для всех должны быть равные условия. Не надо искусственно содержать команды. Могут 8, пусть играют 8, могут 6, пусть играют 6.